Да. Так, ну что, мы в прямом эфире. Всем добрый вечер, дамы и господа. Рады вас видеть на нашем еженедельном мероприятии Easy-Bizzy Live. Вот только-только мы закончили канал. Передачу на канале Крипта без иллюзий. И вот у нас тоже сразу следующее мероприятие. Всем огромный привет. Поставьте плюсики, как нас слышно. Верочка, дай нам где-то обратную связь в Телеграме. Все ли у нас окей с картинкой, со звуком. Так что мы уже настроились и вперед, погнали. Да, все окей. Спасибо огромное. Итак, друзья, сегодня мы... Втроем будем работать для вас. Мы подготовили на самом деле для вас сногсшибательные новости. Вот я уверен, что это будет такой глоток вдохновения, энтузиазма, энергии мы вам добавим прямо сегодня. В общем, давайте без лишних слов, поехали. Так, с чего бы начать? Давайте, ну, наверное, я сейчас я сначала для начала передам микрофон Владимиру Шайрману. Поскольку Володя прилетел только из Казахстана, это был, у нас был последний город, да, где эстафета дошла Грантопанга нашего, вот, после Москвы, Алматы. И Владимир, тебе микрофон, расскажи, как там в Казахстане все прошло, а я потом дальше уже расскажу следующие новости. Добрый вечер, друзья. С этими перелетами, до да разговорами голос аж подсел. Меня слышно хорошо, да? Ну, я хочу вас поздравить с праздниками, прошедшими, да, и с наступающими. Хочу пожелать вам впереди очень много хорошей, хороших, позитивных моментов, да. Хочу вас поздравить с тем, что вы, наконец-то, многие из вас приняли решение правильно стартовать и идти по миру бизнеса, да. Что показало э, наше турне, э, что, ребята, э, ну, больше, э, больше нужно смотреть нашу продукцию. У нас уникальная, шикарная продукция. Э, и э, там есть очень-очень много серьезных полезностей. Э, очень, очень важно... Э, применять их, да, не просто так, что они вот подаются 60, 70, 80, 100, 120 э, э, роликов э, или э, уроков на только одном базовом да, и постоянно добавляется. И это все э, знания экспертов, от экспертов. Это не просто так, знаете, что которые знания можно найти в интернете. Это знания от экспертов и практиков. И, и, и это очень важно, чтобы вы посмотрели этот продукт который поможет вам быстро двигаться в бизнесе. И также рекомендации от спикеров, которые поступают постоянно и будут дальше поступать, вы должны их смотреть. Это очень важно. Что еще показало? Да, все сейчас приготовились к… Весна пришла, да, все, все оживают, да, приготовились к рывку, к бизнесу, серьезно делать бизнес, наконец-то, да, проснулись после зимы. Вот, надеюсь, очень сильно. Конечно, было очень.. Ребята давали обратную связь, что действительно видение, которое идет от сообщества, это уникальное видение. Этот посыл, он мощный. Такого сочетания, сочетание именно площадки. Экспертной, с, с технически, с инструментами, которые готовятся, и с возможностью, которая предоставляет сообщество, это редкий случай. Это уникальный случай. И этим, этим нужно воспользоваться для того, чтобы вы дальше могли адаптироваться в реальном мире. Быстро адаптироваться, это очень важно. Вот. Скажу так, что много есть над чем еще поработать, и мы будем работать. Много есть, что еще изменить в ваших, даже вот это слово, как это сказать, да, представлениях. Вот, ждут, вас, вас ждут, это я знаю точно, удивительные приключения вместе с нами в походе, в нашем. Вы получите очень серьезные знания, серьезные экспертные оценки, да, серьезные советы, рекомендации, вот, ну, и хочу еще пожелать в Казахстане, вот, допустим, в последний момент, да, вот, что касается Казахстана, было, много было пожеланий людей, чтобы почаще, так как Казахстан нигде никуда не выезжает, вот, что мне удивительно, да, ребята с Казахстана очень мало двигаются в по нашим мероприятиям, событиям. То есть я пожелал бы вам, чтобы вы внимательнее отнеслись к бизнесу, потому что бизнес строится от события к событию. И эти события, если вы в состоянии организовывать большое количество людей, тогда мы будем приезжать к вам. То есть то количество людей, которые вы на сегодняшний день ну, заявляете, это еще, еще только первые шаги. Поэтому вот такое пожелание у меня к вам, что э, мы можем э, и будем с вами работать, почаще э, встречаться. Единственное, с вашей стороны сейчас правильная э, оценка событий, принятия решения и активные действия. Таким образом, я бы хотел пожелать. Да? Юр. Окей, да, спасибо. <къех> спасибо большое. Так, ну теперь давайте я вам выдам порцию новостей потом передам микрофон Анатолию, потом еще вам кое-что расскажу, позитивное, что нас с вами ожидает, особенно вот летом, летним сезоном. Итак, дорогие мои, на этой неделе у нас с вами стартует на факультете лингвистика стартует предмет «Ньюинг». Вы знаете, кто был в Москве, на мероприятии выступал у нас Александр Драгункин, да, это преподаватель, это профессор, это лингвист, профессиональный, владеющий несколькими языками в совершенстве, который обучает людей и китайскому, и английскому, там, и другим еще языкам, но вы в курсе, что у него есть уникальная методика, и, и то, чем будет отличаться именно наш факультет лингвистики от всего, что сегодня есть, ну, то есть мы как другие, да, у нас другой э, подход и другая просто методика. Это скорость, это скорость изучения, это когда вот там человек может уже за неделю, там, за две освоиться в простом даже разговорном, на разговорном уровне и летая куда-нибудь в поездке, путешествуя за границей, спокойненько общаться с иностранными жителями на английском языке. Но это будет не и и вы уже скоро-скоро сможете увидеть в расписании первый урок, прийти на него, посетите его и поймете, насколько это крутая штука. Это прямо в наших руках реально очень суперовый предмет появляется. Все увидите и поймете. Так, а Также у нас готовится к запуску еще один продукт на факультете лингвистики, это русский для иностранцев. Это масштабный продукт, вы не, даже не, себе не представляете, какое количество сотен миллионов людей на земле с удовольствием этот продукт будут покупать. Поэтому а, ваша задача сейчас включайте побольше контактов, а, зарубежных партнеров. Да почему? Потому что для них это будет действительно, во-первых, это будет доступно по а во-вторых, это будет опять-таки эффективно и быстро по времени. Та же самая методика, методика быстрого входа в язык, которая у нас есть в нашей академии. Вот, это тоже еще один из. Там, понятно, у нас еще будет китайский язык, в том числе, плюс еще там у нас будет пару продуктов в этом факультете. Да, но давайте все по порядку. Прямо вот начнем с Ньюинга. И это английский для русских, так сказать, да, и русский для английских. Эти два продукта нам хватит с головой, научим англичан по-русски говорить, сами научимся по-английски, начнемся вместе э, очень классно коммуницировать. И, кстати, еще у нас готовится целый факультет, называется «Эффективная коммуникация». Вот, тоже мы вам э, представим, но это уже, наверное, к следующему лайфу мы подготовим. И вас ожидает еще один потрясающий сюрприз, э, вот. Я не буду сейчас говорить, в общем, я знаю, какой, а на следующем лайфе мы с вами к этой теме вернемся, к теме классного сюрприза. Теперь, дальше. Опять-таки, на следующем лайфе мы уже сообщим точный график школ одного очень известного мирового бизнес-тренера. Человека реально с мировым именем. Человек, который вещает на огромные аудитории, преподает в разных странах. Он сам живет в Соединенных Штатах Америки. Сейчас я вам покажу, кто это конкретно. Ну вот, прямо его, представлю вам его визитку. У меня сегодня с ним состоялись переговоры. Все, там действительно, знаете, полная синергия, полный синхрон такой произошел. И мы хотим с ним работать, и он хочет с нами работать. Это круто, когда к нам приходят такого уровня преподаватели. Конечно же, мы таким образом очень сильно, скажем так, уже на, на рынках англоязычных, немецкоязычных, там, ну, иностранных рынках, да, за при помощи и этого курса, вернее, этого преподавателя, его продуктов, его, его предметов. И давайте не буду вам томить вашу душу. Сейчас я открою, поделюсь экраном и открою визиточку человека, который... Сейчас не хочу забегать вперед, но, скорее всего, что он у нас на следующем лайфе будет почетным гостем. Мы его пригласим. Посмотрим, как у него там с расписанием. Вот, пригласим. Ну, на какой-то лайф он к нам обязательно придет, поработает с переводчиком и выступит для вас. Итак, вот такой у нас человек, преподаватель в нашей Академии появляется уже в этом месяце. Фрэнк Юселик. Вот. Входит в топ-100 бизнес-тренеров США. Профессор психологии, один из создателей НЛП, бизнесмен практик, эксперт по маркетингу и менеджменту. Вот. Ну, наверняка многие из вас даже читали его книги, кто-то, может быть, смотрел его выступления, да, его семинары. Вот. Я знаю точно, что он выступает и в России, и в Украине, и в Казахстане, и во многих странах постсоветского пространства в Европе, это желанный бизнес-тренер. То есть это уровня э, Бода Шефера, вот, человек такого уровня. И, понятно, с такими же он э, тренерами общается. Вот, консультирует первых лиц государства, ведущих мировых компаний, до последних 9 лет ежегодно обучает более 2000 владельцев и топ-менеджеров наиболее успешных компаний в России странах СНГ. И э, встречать это э, очередной наш преподаватель нашей академии Easy Business. Community. Я думаю, что это э, потрясающая новость, и уже никто вам не, не скажет, что мы какие-то там, э, типа, непонятные, да, и, и, и так далее. Ну, если есть такие вопросы. У меня таких вопросов вообще не возникает. Вот, у нас и так уже состав э, преподавателей э, прям так зашкаливает, да, по своей, и по своей полезности, и по своей звездности, э, вот. Поэтому я думаю, что это э, классная новость. Так, э, Ага, экран я убрал. Так, как так. Теперь я передам микрофон Анатолию, потому что у него также есть сейчас новости еще по поводу преподавательского состава. Еще у нас один к нам заходит преподаватель с мировым именем Анатолий. Тебе микрофон, дорогой мой, расскажи нам, пожалуйста, потому что то, что я тебя сегодня услышал, реально это был взрыв мозга. Да, друзья, всем привет тоже. Рад всех приветствовать. Не знаю, там уж насколько взрыв мозга, но то есть у меня состоялась встреча, я был когда в Москве, мы специально ездили и разговаривали, то есть уже личное знакомство произошло, и вот сейчас в конце месяца мы еще раз будем встречаться. В общем, есть такой человек Александр Эдигер. Это ну, довольно-таки знаменитая личность, это и все, что связано с фармацевтикой, это все, что связано с медициной, то есть это эксперт и лидер мнения в большом количестве направлений Это человек известен с из телевидения на всех телевизионных каналов какие-то существуют на рассказочном пространстве он уже побывал особо часто он бывает именно у малахова там где про здоровье вот но это я думаю там вы сами уже сможете найти дальше вот а там самая большая ценность которая который к нам приходит это новые такие новые такие ну, для нас это может быть новые для их среды это нормальное явление в общем несколько тем появится, то есть одна из тем это тема мегаполис, то есть феномен мегаполиса, что люди все больше и больше приходят именно в большие города а в больших городах жизнь уложена совершенно по-другому, не только психологическая, но и физическое и все, что с этим связано. Вот. И о том, как там жить и как там быть, будет целый отдельный раздел. Вот. А Потом следующая тема, то есть мы три темы вот изначально уже говорили, это «Hommunicativis», надеюсь, что я правильно произнес, потому что для меня это новое название. Это э, как человека, общающегося. То есть, у нас мы все знаем, что мы homo sapiens, да? а, но вся фишка в том, что как только homo sapiens открывает рот и начинает коммуницировать с другим homo sapiens, он становится hommunicativisem. Вот а почему и как, я думаю, наверное, лучше все-таки там послушать. То есть, мне небольшую затравку дали, тема крайне интересна, особенно если эти темы мы еще не знаем. Вот. И, наверное, одна из самых таких, что, ну, вот, что меня больше всего заинтересовало, то есть вот меня лично реально это сильно заинтересовало, это тема, которая называется Эволюция страха. Вот. Эта тема. Вот у нас большинство людей в мире живут так или иначе, подвержены разным страхам. Страхи ⁇ это самая, наверное, такое серая, самая черная энергия, которая только существует, которая в жизни портит все. Так вот, эволюция страха, то есть будет объяснено не только, что, ну вот все, ребят, не надо бояться, а вообще будет детально объяснено, что такое страх, откуда он берется, этот феномен будет разложен на запчасти, как он видоизменяется, то есть из состояния, например, страха только, которое было там в среднем веке, оно совершенно другое, чем сейчас. Вот. И, соответственно, получим техники, как обходиться без него. вот Это что касается анонсов по новым спикерам. То есть я сейчас переговорок еще с одним человеком, которого я крайне уважаю, он был одним из инициаторов того движения, которое сейчас у нас с вами идет, да, то есть, но ну, это было 5 лет назад и, ну, как назад, то есть, знаете, да, то есть, идея же она же не так вот прям вот все пришла я синему, то есть, где-то какие-то у тебя просветы были. И вот один из этих просветов это был как раз этот человек. Я сейчас имя озвучивать не буду до тех пор, пока я не получил стопроцентное подтверждение, что он а, с нами поработает. То есть там очень тоже интересная тематика, это эмоциональный интеллект, то есть все в мире связано. То есть по факту а многие люди думают, что они что они приходят, или что они зарабатывают. Ну, короче, многие люди думают, что они хотят деньги. Кстати, вот мне интересно даже. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Я сейчас вот э, вытащу, вытащу себе чат. Напишите, кто из, кто из вас хочет деньги. Напишите, пожалуйста, плюсиком. Там, или там «да, я хочу». А, да. Не, я, я не замученный, у меня все нормально. Просто это, слишком много сегодня было переговоров, и слишком много всяких задач, которых нужно решать. Но, дайте, пожалуйста, обратную связь. Кто хотел бы вот реально заработать нормальные деньги? Подразложим с вами на запчасти, что мы хотим на самом деле. Вот, видите, все. Вот и пошло. То есть, у нас сейчас там сколько участников, сегодня не так много, там 340, но тем не менее, очень многие пишут там деньги, деньги, деньги. Битки это то же самое, что деньги по факту. Да? То есть, это средство для чего-то другого. Вот. А теперь давайте посмотрим. Давайте теперь попробуем вместе посмотреть, а действительно ли хотим мы деньги, или все-таки мы на эти деньги хотим себе купить какие-то новые эмоции? Просто ответьте себе на вопрос. Вы что эти деньги кушать будете? Что с ними будете делать? Или а, вот вы их держите? Ну да, если их держишь, да, тоже эмоции какие-то получаешь. Но опять же, почему получаешь эмоции? Потому что ты уже предвкушаешь, какие новые эмоции ты сможешь докупить. Юр, как тебе такой поворот? Вот. Да, я полностью с этим согласен. Да. Это не и вопрос его... бумажек, не вопрос Это... металлических. Да. Там, да, там. да, вот. И по факту, вот наша прошлая цивилизация, кстати, Юр, не успел тебе сегодня сказать, нужно назначить встречу с иных, чтобы пообщаться, да. Вот Именно что касается цивилизации, потому что уже время пришло, нужно людям тоже рассказать эту тему и подоткрыть. Да? Вот прошлая цивилизация, да, то есть там всегда было у нас вот прям важно. Деньги, деньги, деньги. Мы ставили цели, деньги мы ставили. Все вот было завязано так или иначе на деньгах. А сейчас наблюдается чуть другая картина. Сейчас видно, что все больше и больше становится охотников за эмоциями. Эмоции бывают разные. И э, мне просто сейчас легко про это говорить. С другой стороны, сложно. Легко. Почему? Потому что я знаю, насколько это круто, когда ты охотник за эмоциями, когда ты именно за эмоциями, э, вот когда ты осознанно охотишься за эмоциями. Да? А с другой стороны, э, непросто и тяжело, потому что я не могу эту тему раскрыть так, как нужно. И поэтому вот я сейчас поставил перед собой такую задачу, чтобы вы познакомились с этим человеком, чтобы он смог сделать с вами такое же погружение, как это произошло со мной, там, Чуть, чуть более пяти лет назад, может, чуть ну, больше шести лет назад в Турции. Вот, это одно следующее, что бы я хотел сегодня обязательно затронуть. Да, кстати, я вот, вот сейчас, вы, наверное, все видели, что я на прошлой неделе вытащил такое, ну, показал такое видео, что завтра у нас с вами пройдет мероприятия то есть я поделюсь своим опытом то есть как сделать так чтобы вот, я не знаю, в течение года там на организацию построить да то есть как выйти максимально быстро максимально удобно чтобы даже ребенок мог делать то есть вот такие действия завтра мы это с вами все пройдем поэтому по максимуму проговорите это все своим друзьям знакомым близким то есть партнерам с которыми вы работаете и вы сами убедитесь, насколько это будет эффективно уже в ближайшую там, неделю. То есть вы уже в ближайшую неделю сможете ощутить результат, но ну, опять же не все, да? то есть у нас же есть люди, кто хочет, кто любит просто как в кино ходить смотреть, да? вот, но люди, которые действительно настроены, то есть настроены на успех, вот эту методику, которую они применяют в течение там, первых там даже дней, там первой недели они мгновенно ощутят результат. Во-первых, вы получите новые эмоции, потому что вы увидите, что бизнес – это намного проще и легче, чем себе это многие представляют. То есть я просто прекрасно даю себе отчет в том, как я думал о том, что такое бизнес вообще в свое время, то есть когда у меня было мало результата и ничего не получалось. Да? вот. И поэтому, скажем… Это очень важно будет мероприятие именно для тех людей, кто действительно настроен на успех. Ладно, вот. И э, я, если честно, сейчас не могу до конца вам все, скажем, детали тонкости рассказать, но хочу вас обрадовать одним таким большим событием, на котором мы все-таки команды уже решились. Это осознанное решение. Мы будем проводить, мы будем проводить наше ICO. Вот. То есть это не говорит о том, что мы это будем делать прямо сейчас. Да? Это говорит о том, что сейчас у нас идут консультации полным ходом. Сейчас у нас идут это юристы, это и все что с налогами связаны эти все дела, да? Это консультации по white paper, это консультации непосредственно о формировании идеи, то есть на бумаге, чтобы это было все грамотно представлено. То есть кто-то написал, что то ли замучены, то ли не замучены, то ли сознание расширяется в последние дни в таком объеме, что, то есть мы привлекли несколько серьезных иностранных консультантов. То есть это ну, такие серьезные вайзеры, которые также будут на, на, на этом а К чему я это сейчас хочу? То есть это своего рода может быть такой маленький анонс, но и не до конца анонс, но и интрига, да, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, я просто ну, как хочу, чтобы мы осознанно к этому подошли. Смотрите, сейчас у нас есть Dota очень большой шанс, возможность. То есть, ну, понятно, все, кто партнер, уже в сообществе там, у всех там понятно, уже есть какие-то определенные преимущества, и вы будете прям рады. Это все, там, все хорошо. Я просто хочу вас, ну как, еще чуть-чуть предупредить, что ли, заранее. Да? Смотрите, когда придет точка X, и когда мы скажем, что, друзья, все, теперь можно, может так оказаться, что хотелось бы, но нету денег. Уже, да? Так вот, для того, чтобы это избежать, постарайтесь максимально эффективно использовать ближайший месяц. Uh, uh, то есть вот uh, маркетинговые вознаграждения, которые у нас по маркетинг-плану здесь есть, они действительно шикарные. То есть вот uh, у меня на данный момент самый, самый шикарный результат, который смог от, отследить, это человек, который делает 60 тысяч евро в первый месяц, чтобы вы понимали, да, с инвестицией, ну, сколько он там бизнес-пакет доставил, там, что там, 700 долларов или что-то такое. Вы понимаете, насколько это серьезно, да? Uh, то есть я к чему это сейчас проговорил? То есть завтра эта школа, она тоже делается не случайно. То есть завтра uh, я вам дам инструмент, при помощи которого у меня это очень хорошо работает. И более того скажу, что я вот с некоторыми ребятами разговаривал, а, ну, кто меня уже давно знает, да, то есть они все прекрасно знают, что этот инструмент, этот щит и меч я всегда а, даю ну, во всех командах. Просто я недавно поймал себя на мысли, что я за последние пять месяцев ни разу эту школу не давал. И думаю, что-то как-то мы, что-то непонятно почему. Вот. А, суть в том, что с ребятами, с которыми я разговаривал, которые меня давно знают, они, многие из них, эту технику уже знают, и что самое интересное, что именно те, кто ее использовал, у них мгновенные появлялись результаты. Вот, эта техника нам нужна будет сейчас для того, опять же, не всем, то есть тем людям, кто хотел бы стать теперь не просто участником сообщества, но еще и быть, ну, скажем, чтобы у вас еще и монетки были, то есть монетки – своего рода как акции, то есть своего рода как акционер можно так это назвать, да, то если вот простым языком, да, вот, чем… Чем у вас больше их будет, тем больше ваше сообщество ваше. То есть, ну так сказать, да, то есть это же все зависит от голосов и так далее. То есть там голоса это в будущем вы уже будете в будущем вы уже будете голосовать, вы уже будете принимать участие, активное участие в жизни сообщества. То есть то, то, то, что мы сейчас делаем на данный момент, это можете поверить, это большая нагрузка на самом деле. Это нужно. Я же тогда перечислял, сколько у нас всяких направлений. Я помню, на начальном этапе, на начальном этапе у нас было одно направление. Главное, чтобы работал маркетинг-план. Потому что маркетинг-план – это основа, и вот когда он будет, вот вокруг него уже можно делать целые бизнес-конструкции, и все там, все, что с этим связано. Вот Юра засмеялся, а вот так и было. Все вот, дело в том, что у нас было действительно одно направление, и техническая команда, но такая большая, не нужна была, как сейчас. То есть у нас все было вот так вот, мон, да. Вот. Но в какой-то момент у нас… Уже пошло направление по мобильным приложениям, то есть одно мобильное приложение, второе мобильное напр... приложение нужно. Нужен контентный сайт, помните, да, то есть мы запускали там 1 декабря, если я точно помню, да, то есть контентный сайт запустили, все, там... Его запустили и понимаем, что ну, это ну, совсем мало, то есть нужно намного больше. Все, давайте пока первый контентный сайт запустили, то есть одна команда уже работала с первым контентным сайтом, вторая команда уже начала работать со вторым контентным сайтом, то есть с тем, по факту, которым мы сейчас работаем. То, то, что мы сейчас видим, это уже вторая версия, и она сейчас как раз э, автоматизируется. Вот, а, Кроме этого, появился у нас блокчейн с вами. На блокчейне это отдельные разработчики, это отдельные дополнительные команды. А, по, по, помимо блокчейна, то есть отдельная команды, которая занимается формированием там, White Pepa, все это и политические, и философские, все это и юр отдел целый отдельно сформирован то есть а, а, отдельные люди, которые финансами занимаются, то есть отдельные люди, которые занимаются маркетингом, пиаром, все, что с этим связано, а, дополнительное направление пошли, это что сейчас создаются форумы, а, а форумы создаются уже не случайно, это же намного лучше. Вот смотрите, например, вот просто представьте себе, мы приезжаем на какой-то криптофорум, да, и ты там как маленький гостик где-то гуляешь, там что-то с семьей. Я, здравствуйте, давайте знакомиться, там, представьте ситуацию. Да, или ты организатор форума. Есть разница, как вы думаете, кому больше подходят организаторы, стартапы, бизнесмены, инвесторы, все что-нибудь связано. Понимаете, да? То есть это тоже целое отдельное направление, кто этим занимается. Был сформирован видеоотдел у Юра, сколько графиков перелопатил, графики нужны там для презентации там одно, там, для мероприятий там еще другие, и чего там только нет. То есть у нас э, своих там графиков там целый вагон, который то есть для технической части нашей работает и все такое. Вот, э, и представьте, да, это все э, сейчас вот целый аппарат уже вырисовался, да, то есть и поэтому-то мы и долго так решали, то есть мы крайне не хотели делать так, что «Ох, давайте расскажем людям идею какую-то классную, денег соберем, а потом на эти деньги что-то будем делать». Мы просто сделали чуть-чуть по-другому. Мы просто вложили все, все свое время, все свои знания, в том числе и все свои деньги для того, чтобы выкатить какой-то нормальный, хороший рабочий продукт. И многие эксперты, то есть у нас сейчас вот в Германии было мероприятие, мы мероприятие в Казахстане озвучили, а в Германии -то людей это еще побольше было. Вот, и разные, разные эксперты тоже приезжали. То есть у нас из Голландии приезжали люди, со Швейцарии приезжали, со Австрии приезжали люди. В общем, мы насчитали 16 национальностей у нас на мероприятии. Мы вот реально людей спрашивали, кто какой национальность. И вот люди по одному. У нас, у нас есть, кстати, у нас выступал на мероприятии, то есть он, к сожалению, сам физически не смог присутствовать. Это Карстен Байру это, это один из самых сильных тренеров-продажников, ну или как продажник, может, слово такое некрасивое, тренеров, которые занимаются, ну, как продажами, да, Слово какую-то продажа интересует. То есть там, наверное, больше даже не о продажах. Ну, понимаете, да, смысл? То есть я не могу это слово перевести с немецкого, то есть смысл не могу донести. Вот. Ну, не суть. Карстен Байерой – это один из самых популярных и известных э, вообще в Европе по, э, по вот этим делам. И вы знаете, как он на, нам рассказывал про нас, я сидел просто и думал, е-мое, почему же я это все не записал? Э, потому что человек по факту сказал, что мы делаем одно из самых э, вообще таких великих миссий своего рода, что мы объединяем все народы. У нас в зале находятся все национальности и все дружат с друг с другом, более того уважают и поддерживают друг друга. То есть вот просто если вдуматься даже в такую маленькую, такую, вроде маленькая заметочка, да, а посмотрите, нас везде всех пытаются где-то рассорить, там сирийцы, там не любят афганцев, там афганцы не любят там этих и вот это все, да. А, а то, что мы с вами делаем, это такой, такой своего рода феномен, который людей сближает и показывает, что все-таки есть другие ценности, на, которые, на, на которых можно, на которые можно опираться и совместно создавать совершенно другой мир. Он несколько раз это проговорил, ну, вот что мы создаем более добрый, хороший мир. То есть это люди, которые причем он деньги с нас не берет. представляете, да? То есть человек, которому вы встречу, даже не можете там, назначить до ума. Он просто это делает от себя, от души, говорит, потому что я вижу, что то, что вы делаете, это очень круто, это вовремя, и я вас поддержу. Нормально? Вот. Ну вот примерно так. То есть я к чему эту всю предысторию рассказал? Что касается ICO, сейчас смотрите, задача какая? Сфокусируйтесь на то есть, смотрите, то есть не нужно делать так, что сейчас там идти там и где-то там последние деньги доставать для того, чтобы стать там участником. Нет, зачем? Я специально вам говорю все заранее. Давайте поставим себе такую задачу, что если вдруг я имею желание там, побольше иметь там, токенов так называемых монет, от нашего сообщества, то давайте заработаем эти деньги. Это же намного более приятней. Какую-то часть, понятно, нам нужна будет на наши потребности денег, а какую-то часть мы сможем поддержать идею сообщества и все, что с этим связано. Вот. Для этого завтра от меня получите нормальную технику, я думаю, вам она понравится. То есть, что самое интересное, я вам ничего нового рассказывать завтра не буду. Мы все это уже 500 тысяч раз слышали. Ну, я знаю, что... Я знаю, что кто-то где-то, может быть, это донес не так, где-то мы были, может быть, в другом эмоциональном состоянии не смогли это воспринять, или где-то, может быть, в хорошем все было вроде бы правильно, мы даже, может быть, записали на листочек, но что-то как-то этот листочек у нас отложился потом на столе, а потом его другие бумажки накрыли, газетки и так далее, и он где-то пропал. Вот, я просто хочу, вот прям, я прям уже предвкушаю завтрашнее мероприятие, потому что я прям чувствую, что завтра будут рождаться новые богатые люди. <свят> богатые люди, опять же, не только в финансах, просто при помощи финансов можно быстрее обогащать свое сознание и подсознание. Так, ну все, у меня с моей стороны все <свят> на сегодня. Если, может быть, на вопросы, давайте я поотвечаю. Тебе прочитать вопросы есть? Я вижу, я вижу, в принципе. Просто давайте сейчас, вы, вы так адресуете, например, если в, а, а, вопрос там Владимиру, пишите там Владимир, у меня такой-то вопрос. Вопрос к Юрию, там Юрий, у меня такой-то вопрос, и мы тогда будем знать, чтобы у нас не было. Так, а. вот вопрос к Анатолию. И основателям. Можно мне делать регистрацию из Так, можно мне делать... А, ретрансляцию из лайф и презентацию на своем канале YouTube. То есть, если мы делаем вот подобного рода встречи, вопрос, можем ли мы, могут ли люди выставлять это на своих каналах? Юра. Ну, конечно, могут. Это же открытая встреча. Володь. Э это встреча открытая. Да? Вот. А это значит, что вы можете этот контент брать, этот материал брать, его использовать. И пожалуйста. Давайте я туда подкоррек ну, подкорректирую чуть, вот, чтобы было понимание всех правильно. Да? Все, что вы видите у нас на канале именно на нашем с вашим совместном канале в открытом доступе, то есть не, не под ссылкой, да, то вы это можете делать на своих каналах. То есть обратите внимание, какое большое количество отзывов мы отгрузили. Кстати, вот мы даже про это не проговорили, а, видимо какие молодцы. Кстати, Юр, мероприятие в Киеве готово, да, видео? Ты в курсе уже? Нет еще? А, а я уже видел. А да, я вот. тоже хочу посмотреть. А я знаю. А не там. Сейчас справки доделаю. А, да. Сейчас справки доделаю. Вот. А, посмотрите, какое большое количество отзывов. Я, наверное, вам сейчас коротко открою. Так, поделиться. Пойдем с вами на канал. Вот, обратите внимание. Идете вот здесь на видео, Да. И на видео прямо идут отзывы. Посмотрите, посмотрите. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Вот эти все отзывы вы можете вытяскивать к себе. То есть можете такую стратегию взять. Смотрите, не нужно закидывать свои социальные сети сразу всем. Возьмите себе за правило одно видео отзыв, один видео отзыв в день. Выберите какое-то удобное именно для вашей аудитории время. То есть вот когда люди больше всего в интернете, это во время обеда. Это, например, может быть вечером, да, там, там после 19.00 и так далее. И в это время можете что-то индивидуальное, то есть шаблонные тексты смысла выдавать не надо, социальные сети их не индексируют. А может быть пару слов от себя, что вы об этом думаете. И, и какое-то видео. Раз, и в следующий день еще одно видео, в следующий день еще одно видео. Ну и так далее. Вот. Здесь мы подготовили огромное количество видео, и все, все видео, которые в открытом доступе, вы можете использовать для своих социальных сетей. То есть многие люди они думают, что вот я сейчас в социальные сети пойду, вот я там два сообщения напишу, и все люди все, все бросят, и сразу же ко мне прибегут и будут делать все, что я буду говорить. Это не так. Для того, чтобы оживить ваши социальные сети, в них нужно работать регулярно, то есть нужно, там, ну, по крайней мере, один-два поста в день делать на протяжении длительного времени, то есть люди должны сначала, ну, сначала люди с вами знакомятся, потом им нужно к вам привыкнуть, потом им нужно с вами, ну, как, с вами там понаблюдать, то есть ну, стабильны вы или нет, да, то есть а потом они начинают уже, к вам уже более смягчаются, они начинают вам делать лайки, потом они начинают писать комментарии, а потом они осмеливаются и пишут вам в директ, мол, давай уже общаться. Вы же понимаете, что вот этот пуфер, он просто нужен, да? И вот для того, чтобы вам легко было, посмотрите, сколько отзывов, ребята, посмотрите, сколько видео, используйте это все для себя, в своих социальных сетях, только не забывайте это всем все сразу, Постепенно. Не обязательно каждый раз на свой канал перетягивать все видео, то есть это может кто-то делать, кто именно, развивает, кто именно развивает свой там YouTube канал. Если вы хотите, например, развивать только Instagram или, например, только Facebook там, или ВКонтакте, то да, смысла нет вам перезаливаться все на свой канал, вы просто берете, копируете ссылку, там например, как это делается, давайте посмотрим. Кто еще не знает вот сюда вот ссылочку скопировали все пожалуйста можете отдать дальше то есть тем самым вы большое количество времени экономите я подумал знаете я проведу для вас не только одно где Нет, я появился уже а вот я сами завтра я вам дам очень мощный инструмент именно по рекрутированию причем там без всяких социальных сетей то есть вот реально даже без всяких там каких-то специальных навыков, навыков вы уже сможете работать. Также я заметил еще один важный один важный, один важный такой момент, что я вам сейчас расскажу, вы меня поймете. Смотрите, у каждого из нас есть разные в день, там разные занятия, которые нам так или иначе нужно делать. Смотрите, у нас есть у многих семьи, да, то есть это какое-то время особое, которое мы должны и выделяем вот на это, да? а у многих из нас есть какие-то работы, то есть работа это какой-то основной источник дохода, который на данный момент, да? и ему нужно тоже уделять какое-то время. После этого у нас еще есть какие-то, может быть, там, побочные бизнесы, плюс социальные сети, то есть нельзя тоже это забывать, то есть тоже какое-то время занимает, да, и плюс у нас есть такой феномен, как изи-бизи, и плюс еще есть то, что мы еще сами хотим обучаться, то есть какое-то время надо на обучение тратить, плюс какие-то непредвиденные, непредвиденные какие ситуации, все, что с этим связано. А теперь, пожалуйста, обратите внимание вопрос. Вопрос. У вас уже было такое, что у вас такое ощущение складывается, что вы всего много-много делаете, а результата никакого нет. И в отношениях дома нету, и на работе на нее уже ходить неохота, она уже все такое ну, уже устала. И э, по изи-бизи, допустим, если мы говорим, о а сообществе, там где-то что-то не получается, и с детьми не успеваешь, и учиться дома не успеваешь. Было вот в такой сцене. То есть, ну по факту я постоянно где-то чем-то занят. То есть, я же стараюсь, я же вовлечен. Плюсики поставьте, да, наверное, с плюсиками, с плюсиками самое, да, было, было, да, вот люди пишут, да, вот, все, кто с YouTube смотрит, вы, наверное, видите это, да, да, было, было, было, вы знаете, честно, и у меня было, иногда ко мне подходят люди и спрашивают, а как ты все успеваешь, я говорю, я как успеваю? Я пытаюсь понять, как успевают люди, которые ведет, один человек ведет 3000 компаний, вот он как успевает лучше задать все вопросы? То есть то, что у нас, то это еще все можно на руках объяснить, как с этим справиться. В общем, я решил, то есть я эту школу проводил уже тоже очень давно и много раз. И, кстати, вот когда нас приглашали сейчас, вот мы с Артуром вот ездили в Барнаул, и там были ребята, которые квалифицировались на менеджера, они имели возможность, ну, как закрытую школу мы с ними провели. И там я с ними поделился. Если, если кто-то с Барнаула, если кто-то сейчас с Барнаула смотрит, кто был на этой закрытой школе, напишите свой комментарий, насколько вам это стало полезно. В общем, есть методика как очень легко научиться можно буквально за одно занятие. То есть, нужно, ну, понятно, то есть вы получите знания на одном занятии, то есть уже под карандаш возьмете, зачем нужно следить, да, то есть вот, и с каким-то временем вы э, можете полностью на эту модель перестроиться. А, я вам просто покажу на этом занятии, это будет через неделю. А, да, это, ну, я тайм-менеджмент это не назову, то есть я назову, назову просто, как со своим временем, со своим вниманием можно обращаться. Вот, и... Это даст вам, то есть вот смотрите, у вас будет с завтрашнего дня вы будете знать, какие действия можно максимально, ну, максимально простые сделать для того, чтобы выйти на результат, а через неделю ровно вы получите еще знание, как еще этот результат еще усилить. Более того, как сделать еще так, чтобы вы не просто там усилили результат, а чтобы вы себя чувствовали просто офигенно. Я вам дам такую маленькую-маленькую фишечку, про нее мало почему-то, я не знаю, честно, я ни в одной книжке, ни на одном семинаре это не слышал, это вот, кстати, Александр, которого я крайне хочу с эмоциями всегда пригласить, чтобы он про эмоции рассказывал, Ты от него узнал. Вот. И вы знаете, в тот момент, когда я начал применять, ну, меня чем отличает, например, от многих, да, тот, почему что именно меня отличает от многих, не от всех, от многих, что вот я где-то что-то на семинаре получил, и я мгновенно это внедряю. Мгновенно, то есть без всякой доли там, сомнений. Я мгновенно иду и пробую, и тестирую. И вот в тот, в то знание, которое я получил тогда от Александра, я его мгновенно применил, и, и я смог короче у меня получилось так что у меня ну, как я тогда занимался недвижимостью то есть у меня агентство по недвижимости больше в Германии потом понятно там семья понятно там еще спортом надо заниматься понятно еще там еще, еще, еще всякие задачи там всякие непредвиденные обстоятельства да? и еще в какой то момент я принял решение что я все таки по душе сетевик и я начну заниматься сетевым маркетингом то есть я от сетевого маркетинга полностью уходил он меня достал у меня реально ничего не получалось ну получалось что то но не так как мне хотелось так вот, благодаря вот этой методике я показал свой самый лучший год уже за первый год. То есть я увеличил товарооборот по недвижимости в два раза. У меня, по, у меня за, целый, ну, за целый год у меня появилось 14 тысяч партнеров еще в сетевом маркетинге. У меня в семье все настроилось, прям стало на ура. И я физическое тело подтянул очень круто всего лишь за один год. Хотите такую методику? Юра так смотрит, уже думает, когда он закончит. Нет, я слышал, что у тебя там еще и птички в офисе. Да, у, у, меня... На улице. Да, у меня птички на улице, в офисе. рядом с офисом. В общем, друзья, два занятия я хочу провести с вами на ближайшую неделе, то есть они каждый из них займет плюс-минус один час. И вот. И тогда вы сможете максимально приблизиться, ну, не все понятно, но многие из вас смогут максимально приблизиться к тому состоянию, когда ты утром просыпаешься, чувствуешь себя хорошо. И вы сможете приблизиться к такому состоянию, когда, когда воскресенье или там, пятница, все радуются, о, пятница, там, суббота, круто, там можно отдыхать, ничего не делать. Вы сможете приблизиться к такому состоянию, что вы будете ждать понедельника, как многие люди ждут пятницу и субботу. Вот, у меня это получилось, и я знаю одно, что если у меня это получилось, значит нет, нет такого закона, почему бы это не получилось у вас. Единственное, что нужно знать, на что обращать внимание, и к чему подарить фокус своего внимания. Так, э, э, так, да, все, ребят, пойдемте дальше по вопросам, а то что-то у а, меня... Толя, Толь, а? Слушай, а мы, э, сейчас я еще хотел информационный блок... По поводу так сказать. А, да, да, да, точно. Давай, давай, давай. Мы к вопросам вернемся еще, окей? Так, и мне для этого нужно открыть экран. Вот сейчас я поделюсь экраном, и вы мне скажете, как видно мою доску. Видно? Видно, видно ага. да, Я могу порисовать, да? Итак, вы, наверное, уже обратили внимание, что был анонс. Вот буквально вчера уже там в группах, в наших чатах по поводу того, что у нас с 1 июня, давайте вот прям нарисую, еще раз сверху у нас с 1.06 по 3-8. три месяца подряд это будет сезон Лига Чемпионов, да, Изи Бизнес Комьюнити, вот, это летний сезон. Что это такое? Сейчас я вам быстренько расскажу. Понятное дело, что речь не идет ни о футболе, ни, ни о спорте, речь идет о бизнес-спорте, так сказать. Это будет такая классная программа с турнирной таблицей. То есть у нас сейчас, смотрите, с вами, я сейчас еще нарисую такую дорожную карту, у нас сейчас с вами май месяц. Вот так, теперь у нас будет, вот, вот здесь вот это все начнется. Вот это у нас 1.06, 06-го, да? Старт дальше это у нас будет июнь, июнь. Затем у нас будет с вами июль, вот. И будет 3 месяца идти. И будет у нас с вами август, август. Так, я сейчас расскажу, что это, а потом расскажу, зачем это нам нужно. 31-08. Вот они, реперные точки прорисованы. Итак, поехали. Друзья мои, вот эти три месяца мы с вами, начиная с 1 июня, будем топ, давайте я напишу так вот, топ 10 самых лучших рекрутеров нашего комьюнити по итогам трех месяцев. Условия равные для всех. Не, не учет, сколько у вас уже в первой линии людей сейчас находится. Будет учитываться, сколько новых людей у вас появится в первой линии с 1 июня по 31 августа за 3 месяца. Вот. Я сейчас не буду вам говорить, какие мы подготовили крутые там, награды, какие у нас крутые кубки появля... появятся. Но это не кубки, но это будут реально крутые награды, вот подарки. Кстати, очень очень выгодные. Сейчас не об этом, потом узнаете попозже которыми будут награждаться победители вот у нас такое будет с вами состязание я также тоже вместе с вами буду в нем участвовать вот у нас к этому времени сейчас в течение мая вот до до сюда у нас появится до 1 июня аналитические ну, страничка аналитическая да где мы можем увидеть турнирную таблицу в бэк-офисе вот где там будут например там либо ваши а, никнеймы либо ваши и Gmail, то есть ну, мы будем понимать, кто за этим стоит, но в идеале это так, чтобы это было конкретное имя, фамилия, да, то есть мы понимали, там, не просто там Микки Маус с Санта-Клаусом и со Снегурочкой, вот, а что это конкретный человек с именем, с фамилией и так далее. Вот, участвует в турнирной таблице. И тут у нас будет с вами понятное дело, там, по итогам месяца мы будем видеть там, первое, второе, там, третье, четвертое, пятое э, и так далее. И там, например, там, там тысяча, там, какое-то там первое, например, да, вот, там кто-то будет там первые позиции занимать, потом вниз опускаться, подниматься, это все будет, конечно, прикольно, настоящее, прям, настоящее состязание. Для того, чтобы вам было очень легко двигаться в этом направлении, у нас будет с вами вот такой ежедневный график в это время. Понедельник, смотрите внимательно, вторник, среда, четверг, пятница, и суббота. Каждый день, 6 дней подряд, у нас будет с вами утренний такой, вот в это время, пять дней подряд, у нас будет такая некая утренняя бензоколоночка вот в эти дни. Вот это, например, там с 9.00 утра по московскому времени до 9, например, 30. 30 минут. То есть там у нас будет с вами такая мотивационная зарядочка, мотивационный блок, информационный блок и там еще там короткие там какие-то вопросы-ответы по теме, да, по теме конкретно там построение бизнеса, приглашение в команду и так далее. К этому времени ясно, что у вас еще появится инструмент в виде лендинга профессионального, где вам не надо будет долго выдумывать, как там, чего объяснять людям по поводу нашего комьюнити, есть продающий лендинг, вы будете с ним работать, мы будем с вами на этом этапе освещать темы работы в соцсетях, то есть это у нас будет MLM, инфобизнес, да, работа в соцсетях, это, ну вот все, вот, вот до кучи, прям такой будет классный микс. В субботу, каждую субботу в 12 часов, ну, посмотрим, может быть, это будет в 10 утра, может быть, это будет в 12, не суть важно, ну, примерно с 12 до 13 у нас будет проходить такой семинар, такой часовой углубленный семинар, прям вот здесь, если у нас это будет просто общение, еще раз, вот здесь у нас с вами будет 5 дней в неделю в прямом эфире, прямо с утра, вот те люди, которые участвуют, участники, у нас все начинают... Ну, давайте так. Здесь в учет берется первая линия Basic. Basic от Basic. Плюс, давайте я B ⁇ напишу. От B ⁇ плюс и выше. То есть в Basic не участвуют. То есть не, не те, кто находится на пакете Basic, не подписанные в первую линию Basic. Детали всему вам, опять-таки, предоставим в красивой электронной брошюре по поводу там, всех условий и так далее, и критериев, то есть Basic Plus и выше, да, это понятное дело там у нас, что там связано с бинаром, это у нас профи, и это у нас VIP, так вот, для всех партнеров, для Basic Plus будут проходить каждый день такие бензоколонки, где мы с вами будем получать очень классный такой эмоциональный заряд, мотивационный заряд на целый день, и вы увидите, как это круто работает. Это реально очень а, такой бомбезный инструмент. Вот, такой некий такой, знаете, станция, кислородная станция. Вот, иногда бывает же не хватает просто мотивации, там энтузиазма, энергия падает, все, батарейки садятся и все. И вот раз, и тут утром такая у вас вау, стейшн такой, вау, зарядились как... Я почему назвал бензоколонкой? Но ну, как выехали на автомобиле, заправились бензином, все, целый день гоняете по городу, даже не думаете, да, там, что закончится топливо, его эвакуатором будут доставлять. Вот, поэтому поэтому мы будем с вами делать вот такие вот пятидневочки, э, а в субботу, каждую субботу у нас будет проходить школа. Какая-то школа будет посвящена конкретно там техникам э, подписания, приглашений, в том числе, ну, именно э, уже заточенная под изи-бизи, да, не вот э, тот классический материал, который мы даем на факультете MLM для всех малом компании, а конкретно под изи-бизи, конкретно с особенностями, деталями и нюансами Easy Business Community, маркетингового плана нашего контента и так далее. Также здесь будет у нас и плюс еще то, что касается работы в социальных сетях. В общем, вас ожидает три месяца сумасшедших таких классных, мощных школ, практических, эффективных и классного такого рабочего драйва. Вот, где будет турнирная таблица, где будет уже э, соревнование, где, я еще раз повторюсь, я лично буду в этом принимать участие, вот, и, конечно же, буду стремиться попасть э, в топ-5, хотя я уверен, что будут ребята, которые однозначно не дадут шансов расслабиться, и, и еще э, такой марафон классно у нас будет, вот. В общем, это так, пока сейчас вкратце, да, в первом приближении. Теперь скажу вам, для чего это нужно. Так, для чего это нужно? Сейчас, я, знаете, что я сделаю? Я возьму просто другой цвет, я возьму просто другой цвет и нарисую другим цветом. Нам нужно вот для чего? Потом у нас дальше, туда вот дальше, вот сюда продлю линию, вот. Там еще вот там осень, у нас будет там сентябрь, октябрь, да, вот в это время ребята мы готовим вам невероятно крутые продукты цифровые вы даже не представляете сейчас о чем идет речь я сейчас не буду говорить и даже намекать не буду но это просто бестселлеры которые просто действительно взорвут рынок по взрослому в хорошем смысле слова это миллиардные продукты это то на чем вы заработаете огромное состояние вот но для того чтобы сюда прийти и это сделать, да, для этого нужен рычаг, потому что в одиночку, понятное дело, ну, то вы же не будете бегать и продавать их, и когда у вас будет сейчас за это время сформирован большой мощный рычаг, в этом-то и фишка этого всего турнира, этой лиги чемпионов, это и забавно на самом деле, и это еще и экономически выгодно, когда у вас формируется большой рычаг, вот, то есть у вас, например, допустим, представляете, за это время появляется тысяча партнеров в сети, абсолютно реально, абсолютно реально. Uh, то есть это даже, давайте не будем ускорить на эту тему, абсолютно реальная цифра с нуля сделать за три месяца тысячу партнеров в сети. Я сейчас говорю про пакет Basic+, Plus, да, там, посмотрите, какой у нас контент, uh, вот, сразу же по ходу отвечу на вопрос, я читал вопрос, когда, с какого пакета у нас будет New Inc. вот, а лин, а лингвистика профессиональная вся вот эта вот там языковая у нас будет с пакета Basic+. Plus. Мы специально на Basic Plus сейчас дадим очень качественный контент. Прямо и там, и так все у нас прекрасно. Но сейчас еще больше добавится. И вы посмотрите, насколько это будет легко продавать. Вот. Теперь тысяча партнеров э, к сентябрю месяц. И вот здесь вот запускается проект э, ну, по цифровым продуктам. Да, по нашим. Ребята, все. Вы, ваш бизнес улетает совсем на, э, ну, в другую галактику. Вот и все. Просто это... Это улет, вот туда, и далеко, надолго, навсегда, вот, вообще на другую планету, под названием э, «Процветание, свобода, независимость» и все, что с этим связано. Вот такие вот у меня для вас потрясающие новости. А, понятно, это пока сейчас в первом приближении, мы подготовим вам материалы, мы еще об этом будем говорить, у нас еще целые, целые, считайте, почти там, ну, не месяц, конечно, ну, три недели в мае месяце на подготовку, вот, уже прямо сейчас готовьте партнеров опять-таки это не говорит о том что нужно сейчас остановиться и перестать все делать и ждать июня месяца уже сейчас нужно побольше партнеров в свою первую линию потому что представьте когда вы это вы у вас в первой линии есть например допустим 10 человек уже к этому времени подготовленных вот и все начинают стартовать участвовать в этом марафоне в этом турнире в лиге чемпионов то ваш рычаг в сентябре месяце просто может быть не тысяча, а 10 или даже сто тысяч человек. Вот, поэтому мы с вами сделаем действительно хорошую такую революционную штучку, вот, и на этом, наверное, я остановлюсь потому что мы уже в Турции более глубоко с лидерами проработаем, там все детали, нюансы, мы выпустим электронную брошюрку, где вы будете там знать, у нас будет классный баннер профессиональный. В общем, все, под это готовятся шикарные инструменты. У меня к вам вопрос, как вам такая идея? Я закончил, Анатолий, и хочу услышать, может быть, какую-то небольшую обратную связь. Как вам такая идея с, вообще и со всей этой турнирной таблицей, с Лигой чемпионов и с тем, что потом за этим стоит, вы помните, да, осенний, осенний вылет в другую галактику? Да, это круто на самом деле. Каждый раз, когда присутствуют элементы игры и э, состязаний, это, это э, просто вот вся фишка в чем, что многие люди ну, очень часто, они концентрируются именно там на доходность, какие-то деньги заработать. Да? Да. Если человек э, получил шанс и вовлекся куда-то, вот он вовлекся настолько, что он забыл вообще зачем он пришел, вот, Благодаря вот такому как раз это может произойти. Это очень круто. Это на самом деле людям надо уже давным-давно. Да, Толь. Но здесь у нас будет все. Тут будет на самом деле так целый микс действительно вот и классных энергий, и ценностей, полезностей, ты понимаешь, Здесь все. Здесь и игра, здесь и соревнования. Если бы ты не разрешил, я бы тоже включился. А, давай включайся. Я иду. Вот. Не, ну у тебя другой фронт. Конечно, я... то же, я бы сам поиграл. У меня прям руки, руки давно уже чешется. Я прям вот. Все я вот... такой же сам тоже. Вот сейчас бы все дела бы дела делают вот закрыть, я бы как вписался бы с вами, показал бы вообще, как вообще сети строить. Ну а ты потом да. в следующий сезон пойдешь, хорошо? Да, вот, ну, наверное, я так сделаю, что в следующий сезон да. придется часть. Но, но здесь, смотрите, друзья мои, здесь будет фишка в чем? Здесь, во-первых, мы будем обмениваться действительно классной информацией и рабочими методиками, потому что у нас каждый неделю будут появляться люди, которые мы будет, будем видеть их видеть в рейтинге там, на первых местах. Понятное дело, что этим людям будет даваться микрофон там на школах, они будут делиться наработками, навыками, там, ну то есть секретами, там методиками, фишками и так далее. Это будет колоссальный обмен информацией, обмен знаниями, обмен э, э, вот идеями, да? Это будет прям реально банк идей э, практических. И мы каждую неделю представляете каждую неделю только стоп. Вот лето будет, конечно жаркое, все готовьтесь, а потом за этим, конечно, еще и стоит, я вам нарисовал, что там, да, уже серьезный уровень там бизнеса. Вот так вот примерно. Юра наверное хочет самый главный приз собрать. Ты что-то а... проговорил, проговорил, а про призы не сказал. Нет, ну, я про призы пока промолчу, потому что если сейчас. А пошу... я не буду молчать. Хочешь я скажу приз? Ну, да? Давай говори. <с>... Хорошо, давай говори про призы. Окей, okay, это тебе. А, ну хорошо. А, призовой фонд у нас будет. В общем, победитель, ну да, если Юра победит, в общем, победитель получит в эквиваленте наших монеток 5000 долларов. На 5000 долларов получит наших монет. Все, супер, слушай. Прекрасный приз будет. Мы же заботиться будем о том, чтобы эти монеточки еще в цене росли. То есть это может быть намного больше. Поэтому э, я считаю, что в этом имеет смысл принять участие, потому что, возможно, что от этого приза, если его просто сразу не стратить, а год подержать, можно в следующий год вообще не работать, к примеру. Можно вообще всю жизнь не работать дальше. Вот. Конечно же, у нас еще будет приз за второе место, за третье и маленький призы до десятого места. Вот. Точно, детали, точно детальную таблицу, потом капитан выдаст, это Юрий Свобода, и скажет, кто что гораздо. В этом могут принять участие абсолютно любые. Вот Юра уже изъявил желание, значит, Юра может также наравне со всеми принимать участие. Независимо от того, сколько у него задач сейчас по образовательной части, независимо от того, сколько организационных моментов ему еще нужно все учитывать и делать, и кататься, и мотаться, и подготавливаться к семинарам, к вебинарам, это самое. я думаю, что он вам всем еще покажет, как вообще сетевой маркетинг работает. Я очень сильно хочу, чтобы вы приняли участие вот именно вот в таких добрых состязаниях. И победить его в конце концов, вот мне просто интересно. Да. Я буду вручить приз именно тому, кто это сделает да. Потому что да. если вы думаете, что сейчас вот он улыбается, такой счастливый, вы думаете, сейчас ах он занят, мы его обгоним. Ну да, да, конечно. Мы таких, знаете, уже видели сколько. Давайте сделаем, посмотрим, что это во что это все вылится. Просто интересно, реально, шоу я такое буду буду за будет этим. будет крутое шоу, будем это освещать, информировать и на изи Life об этом рассказывать. Представляешь, конечно. что это будет движуха. Да это круто, я просто знаю эту движуху, это же как в детском лагере, соревнования устроили, да. там и понеслось, так клево. Ну и летом же, конечно, мы соберемся да, в лагерь, лагерь. На, на, на, Лига чемпионов сидится в лагерь, там мы сделаем с вами вообще там на практике, там лагерь, у нас будет лагерь, очень лагерь, крутое лагерь. Лагерь жил сейчас летом будет. Да, да, да? И... Извините, да? А для мальчиков там вообще прям программы, я так скажу жестко, классно, настоящее. <смех> То есть вас будут чемпи... ну, действующие чемпионы тренировать. Это угу. и питание правильно, это правильное мышление. Это вы проводите сознанием, вы с физическими нагрузками. Это, это, это на природе, это в лесу там. Цел... Корпусы все отремонтированы, мы собрали самый лучший корпус в этом, вот на этой базе, да. А, это речка, это, это это костер, да, где можно просто посидеть, и вот это, это никакого алкоголя, представляете, да, как круто. То есть это все на таком высочайшем уровне. То есть за две недели люди так, парни наши прокачаются. Наверное, сейчас сидят и думают, ну понятно, пацаны пойдут гантели таскать, там морду друг друга бить, там ну, соответственно, тренироваться. А девочки думают, А мы то что? А для девочек у нас такое приготовили. Вы все, и даже Юра еще не знает, чего вас ждет. А я уже знаю, кто для вас это готовит. И там такая программа для девочек, что там просто, блин, закачаешься. Короче, когда мальчики узнают, какую программу проходят девочки, мальчики будут проситься, девочки, а можно мы к вам? Мы тоже хотим. В общем, я просто знаю этого тренера, кто будет для вас работать. там Вы будете приятно шокированы. Да, Юра, вот так вот. Слушай, ну я хотел сказать еще кое-что по поводу лагеря, а потом подумал, а, я оставлю, а, будет ну, да, да, там, там, там на лагерь кое-что подготовлено очень э, не, невероятно. Вот, э, ага. Для каждого участника, для каждого. Вот, если, ребят, я вам гарантирую всем, без исключения, прям вот всем, кто приедет, без исключения, вот это потом вы напишите в постах, везде видео снимете, даже сами расскажете. Вы за это время просто выйдете совсем на другой уровень. Вообще просто другой уровень. Бим. Вы сделаете то, чего вы никогда в своей жизни не делали. А это вам это не хорошая... просто, это вам не просто там трехдневное погружение в Турции, где не вы поверхности получаете какие-то знания и думаете, о, круто, что мы узнали. Ребята, вы на две недели еще с нами не погружались. Вы <связывая> <связывая> Не знаете, что это такое вообще реально. Вот если О, вы думаете, да, да, да. что там вы сейчас что-то думаете, что там будет как-то, вы вообще нифига не знаете, что там будет, поверьте. Вообще просто ноль. Вот. Окей. Ну все, хватит уже. Сколько? Что-то <связывая> у нас а, еще там мы хотели там какие-то вопросы ответить, наверное, я а там, Я бы читал там все вопросы. Там их и не было, и так все понятно, все говорят, хотим в космос, очень круто, да. каждый день лучше, чем вчера, с космоса границ не видно. Да, ладно, ладно. Ну что Лагерь, как... лагерь спрашивают, того? лагерь когда это, потому что надо же всем спланировать, у кого-то же детки там еще там надо Да, это У нас есть дорожная карта, там написано, когда у нас лагерь. Там у нас да. посел... вместо Сочи, да, там Сочи у нас поменялся на другой регион. Да. Вот, и вот это время это как раз... Э -э -э -э -э -э -э -э сочи просто коммерчески невыгодно для, для каждого из участников, слишком там цифры другие. То есть мы нашли прям шикарное место, где и по цифрам всем будет удобно, и, что самое интересное, на этой базе тренируются действующие олимпийские чемпионы, действующие мировые чемпионы. То есть это место, которое просто дух вот такой чемпионский. Вот. вот так. И эту энергию можно с собой забрать там. Все в графике, посмотрите, да. Так, ну все, ребят, мне пора выезжать уже, у меня там уже следующая сейчас задача. Я уже и так на 7 минут обзадачился. Все, всем пока. Давайте. Пока-пока. Пока-пока.